Привет друзья, в этот раз хочу показать вам ремонт скважины, проборенной 15 или 20 лет тому назад. Если вода в скважине закончилась, либо произошло значительное снижение подземных вод в горизонте, это не означает, что нужно прям сразу брать и бурить новую скважину, тем более когда есть кессон, пускай хоть и из бетонных колец, и трубы, когда уже заведены в дом. По моему мнению, в таком случае разумно будет попытаться восстановить существующую скважину. Конечно, риск потерпеть фиаско сохраняется но и достичь приемлемого дебета возможно тоже. Несмотря на неудобства заезда, мы выставляем буровую технику над устьем скважины, производим разбуривание и установку эксплуатационной колонны. Результатом довольны все. Без больших затрат человек в деревне теперь снова с водой. Подписывайтесь на канал, пишите, звоните, спрашивайте, что непонятно. Задавайте свои вопросы в комментариях.